Всем привет дорогие друзья. Очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы заработаем монету FastDollars, выполняя простые задания. Данный токен сможем продать в июне, также в июне будет открыт. фарминг памп. Легкая регистрация по ссылке в описании, у кого нет аккаунта, для мобильных устройств используйте QR-код. После регистрации верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалют, фиат другие функции этой биржи вам доступны без скиз по заданиям за регистрацию TelegramBot платят один раз. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете кнопку Выполнить. Переходите на страницу самого задания, где будет его описание. Остальные задания можно выполнять каждый день. Любой на ваш выбор. Все подряд выполнять не обязательно. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг. Снял видео, ссылки в описании. Рассказал, как выполнять задание. По депозиту его нужно делать в криптовалюте. Снял два видео для кошелька пр и биржи Bybit. Как и в чем. То есть в какой криптовалюте можно сюда закидывать деньги. Ссылки на видео в описании. Twitter и ВК не работают. Facebook более-менее еще попадаются задание при проверке, так что можете выполнять, у кого не заблокирован Facebook. Содержание постов у вас на странице с инструкцией. Еще добавляйте что-нибудь от себя, каждый день разное. Посты не будут одинаковыми и вас, ваш аккаунт не заблокирует за спам. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok при желании и возможности общайтесь в чате здесь и проверяйте других пользователей в выполнении ими заданий 100 монет за каждое проверенное задание по 12 в день 1200 токенов дополнительно если вы сегодня выполнили задание а у вас вот здесь по нулям не спешите выполнять все по новой зайдите на страницу задания нажмите кнопку проверить и получить и здесь будет оповещение что уже все выполнено ждите завтра два раза не делаем ссылка на регистрацию в описании под видео для мобильных устройств qr-код легкая регистрация за одну минуту пользуемся биржей без прохождения кис на этом у меня все всем спасибо за внимание пока